Для электрического управления рулонными шторами применяется трубчатый мотор, также производство компании DUE, модель d 35 и 8 17 Ее команды управления по линии РС-485 аналогичны тем, которые используются в карнизных шторах марки DT-82TV. С правой стороны у него имеется вал, который позволяет вращать штору. С левой стороны подключение 220 питания, фазы нейтрали, защитный проводник, а также кабель для линии r 475 подключаемый к контроллеру двумя проводниками A и B. Значение вот этих двух желтых и зеленых пока выяснить не удалось какой из них является заземляющим. Также с левой стороны имеется кнопка, которая программирует режим работы. В частности, при ее длительном нажатии и дождавшись пока произойдет двукратный звуковой сигнал приводит к сбросу. Длительность, когда три раза звуковой сигнал произойдет, это переводит, переводит мотор в режим программирования адреса. Но ну, это я уже продемонстрирую непосредственно при работе с мотором в дальнейшем. Для того, чтобы запрограммировать или подключить, проверить работу Роушторы. ДН-35Е можно воспользоваться тем же самым способом, который использовался при демонстрации программирования электрического карниза DT-82TV. В этом ролике я продемонстрирую альтернативный способ, когда можно использовать адаптер USB-RS485 и программу, которая отправляет в последовательный порт последовательные данные. эта вот, программа называется Convure Art Assist. Uh, у меня адаптер подключен к com 4. И вы видите настройки, которые необходимо использовать для того, чтобы можно было подключиться к шторе. Да, еще вот здесь необходимо uh, установить галочку, отправить как 16-ричный формат. Открываем соединение по линии и первым делом широковещательной командой проверяем работоспособность. Широковещательная она содержит две пары по два нуля. Отправляем. Видим, что вращение началось и следующей командой останавливаем. Тоже ширковещательный. Как правило, с завода по умолчанию приходят с адресом FeFe. FE. Проверяем это. Да. Видим, что отправилась команда. Пришел ответ. Вращается двигатель. И тоже с FeFe FE отправляем команду на. Теперь предположим, что нам необходимо запрограммировать. Адрес шторы в первой зоне с номером шторы 2. Для этого подготовленную команду вводим в окно отправки и нажимаем на кнопку на корпусе ро шторы Ждем три раза, когда она пропищит. Первый раз пропищала, вращается в ВАУ. Второй раз пропищала. И третий раз. Опускаем кнопку и отправляем команду. Видно, что пришел ответ. Теперь для шторы установлен адрес 0102 и обращаемся к этому адресу с командой открыть штору для этого также используем заготовленную цифровую последовательность Видим, что вернулся ответ вращение началось отправляем следующую команду по адресу 0102 для того чтобы остановилась для того чтобы привести штору в исходное состояние то есть бросить все настройки Необходимо также зажать кнопку на корпусе и дождаться, пока пропищит два раза. После этого можно снова начинать программирование сначала. Давайте теперь переведем в панель устройств контроллера к которому я подключил напрямую через порт мод 1 нашу штору Для того, чтобы она появилась в устройствах, необходимо выбрать порт, к которому физически подключено, в моем случае это мод 1 убедиться, что порт в включенном состоянии находится и добавить устройство опять же убеждаемся, что скорость соответствует и параметры подключения как указано на экране из списка Выбираем шаблон ДУЮ, он такой же как и у карниза. В свойствах указываем название устройства. В строке адреса указываем в шестнадцатиричном формате 0, 02 номер шторы, 01 номер зоны, в которую входит эта штора и в название устройства. Выбираем удобное для отображения 0.2, 0.1 blinds. Отмечаем галочку направления, остальные параметры, насколько понимаю, в роушторах не отображаются. Записываем. Убеждаемся в том, что сохранились настройки. Переходим в панель устройств и видим появившуюся новую панель 0201 Blinds. Переводим ее в положение 100 и видим, что началось вращение по часовой стрелке. Переводим в 0. Без часов в противоположную. Останавливаем. Можем попробовать поменять направление движения. Вот оно записалось, теперь переводим в положение 100 и видим, что она движется в обратном направлении, то есть против часовой стрелки. Соответственно, на львом она начинает открывать. Останавливаем. И, в принципе, больше мне к этому видео добавить нечего.